Макс Сидоров. Мне вот интересно, как такие, как Кочергин, Валерон, Таран дожили до таких седых волос на яйцах, обычно я добавляю, со своей философией и не оказались на теплотрассе. В чем секрет успешного... Там нет успешного успеха. Ну, это понятно, подписчики и все такое прочее. Блогерский успех. Это блогерский успех. Насчет того, что не оказались на теплотрассе. Смотрите, подкаблучник, подкаблучник. Он, он потому и подкаблучник, что он боится теплотрассы. Он становится подкаблучником. И в общем-то, что они транслируют, что они транслируют. БГМ так они его транслируют они так и живут потом медиа -образ. медиа образ может не соответствовать реальности вот допустим таран про себя рассказывает что он там альфач да но он настолько это громко долго часто и, и очень по боевому по боевому оленизму это все задвигает что в реальности может оказаться что все это выдавается желаемое за действительное к томск это что с его слов Валерон. А что Валерон? Его ж развела его баба-то, с которой он в зале познакомился. Как он умилительно рассказывал, как мы познакомились в зале. Она вся такая ходила. Я к ней подойду, скажу, потом отойду. Он рассказывал, как они с ней познакомились. Она рожает ребенка и сваливает на него нахер. Просто эталонная ЖП. Понимаешь, все. Ей ничего не надо, кроме элемента. что на теплотрассе между теплотрассой и там до теплотрассы полно вариантов полно форм потом он уехал в америку по моему валерон да сейчас он в америке или где что такое было про америку до седых волос на яйцах это называется стадия торга не такие есть я их найду мне не у меня не получилось у вас не получилось вы не там искали кочергин кочергин на стадии Отрицание. Он отрицает, что есть проблемы у мужчин. Он на полном серьезе транслирует проблемы женщин, услышав от них, что у них проблемы, мужиков нету. а Как и где познакомиться. И он уже агрится. У него стадия отрицания. Не, э, Отрицание, да. Стадия отрицания. Что есть мужские проблемы у мужчин. Вот ты видишь, что. Бабы бьют тревогу, не торопится в ЗАГС. Почему не торопятся в ЗАГС? Ты не хочешь узнать, Кчергин? Тебе не кажется, что не потому, что такие вот плохие, вот как тебе баба, твоя женщина рассказала, твоя знакомая, не потому, что они такие плохие муж, муж, мужчины, что в ЗАГС не торопится? По ее словам. Почему ты ей так свято веришь? Как она тебе по ушам проехалась, и ты вот ей поверил настолько только она хороша, настолько она хороша, а вот мужиков нету. Вот гады своего счастья не понимают. Хорошо ли ты ее знаешь? Может, все-таки в ней дело, а не в мужиках, которые какие противные. Но обратите внимание, это же иллюстрация непрозревшего, подключенного к комбинату. Понимаешь? Он же боевым. Он боевой. И считает, что он молодец. Он за дамочек заступает, за, своих, за женщин. Перед этого. Ну, как Смирнов, как вот эти вот все ткачевы, работники ножа и топора, работники комбината, переподключаю сами подключенные и подключающие других. 30 лет. Белые, красные, совки, либералы, националисты. И ожидание войны. Гражданской войны на диване. Вся война на диванах идет. И война со Сталиным идет. Упоротые Адольфы сторожил гуру, превратившийся в Нацика. Плавно, от ненависти к Сталину перешел к ненависти к русским и любви к и плавной любви к кому? предателям, к любви, к Власову. Так сильно ненавидит Сталина, что готов Власова любить. Ну, понимаете, если вот он в теории. Тебя ненавидят, тебя, меня, сталины ты у него сталинист. Ты говоришь, я не люблю Сталина, но и обдавать его говном считаю неправильным. Не-не-не! Ты русачок! Ты русачок! Все. Раб! Русачок! Сталин. Стали, Сралинист! Жугашвил. Знаешь, все, ты для него. Ты понял? То есть он все, он сепарировался от тебя, потому что ты не поносишь Сталина вместе с ним, и он готов это быдло. Тот же черт, как прямо заявляет, что убивать такое быдло надо. Он себе нарисовал в своем прокисшем мозгу быдло. Все у него все быдло и он готов их убивать. Тебе нет дела для его поноса вот, в голове, да? А он люто бешено тебя ненавидит. засрали на, засрали на тебя он ненавидит. Совок проклятый. Из-за тебя и до сих пор, блин. Не миллионер, не миллиардер. Не могу, блин. Все, это совки проклятые, Они ж кушать не могут. Заметили? Он куш. Он начинает за здравие о чем-то отвлеченном, о другом. И у него тут же... Тут же все это скатывается к расстрелам ГУЛАГу, к то, что там в коммунарке, значит, трупы лежат. Как ты так соскочил-то резко? А он не может уже по-другому. Все. Да, и перед вперед они будут тебя стрелять. Но они на словах уже готовы. Тебе похеру. Ты просто поражаешься, как так можно. А ему не похер, он готов стрелять. Он уже стреляет по тебе, понимаешь? Вот слушаешь, и вот он стреляет словами по тебе. Москве 412. Ну, и если внимательно послушать дизлайка помимо его приписнутости пгм и антисоветизма там он еще и правов так это же из антисемитизма вы не заметили правов загоняет как он ездил в германию и плакал как бомбили город типа никто так не делал ага никто так не делал никто никто английская значит дрезден знаете, как сожгли старый добрый город Дрезден, па город памятник. Значит, с фугасами бомбятся окраины. Ну, поджигаются окраины. Значит, поджигается город на окраинах фугасами. Налет массированный, налет авиации английской, англоамериканской. Поджигаются фугасами окраины, поднимается теплый воздух, образуется труба, и город выгорает весь к середине сам сакраин к середине теплый воздух устремляется э, холодный вниз теплый по сакраин холодной середины все выгорает классика сожгли к хирам про это это не закрытая информация об этом знают ну в советском Союзе знали все сейчас знают все кто мало-мальски интересовался историей войны для кого-то это лишняя информация, она мешает, вредит его вот это уютненькому мирку в его башке, да? стройной концепции того, что совки, значит во всем виноват. Во всем виноват. И никогда такого не было. Продолжение поста. Короче, типа немцы не бомбили наши города, но при первом же поиске архивные трофейные аэрофото Минска, как его бомбили. О. -о, -о, -о. Сталинград как бомбили, Минск, так, в бомбили. Все бомбили. Немцы Гитлеру докладывали, инфраструктура завоеванной территории Советского Союза не подлежит восстановлению в ближайшие 40 лет. И они были правы. Наши отчитывались потом к 50-м 50 годам, что все восстановили народное хозяйство. Ну, это как бы желаемое за действительное. Основное восстановили но до 80-х годов были, блин, колдобины от взрывов под Смоленском и в других пересеченных местностях. Воронки от взрывов были. И мины разминировали. Там реально так пророслись, проутюжились. Все, что можно было раз уничтожить, уничтожили. Отступая, позаминировали. Могила Александра Сергеевича Пушкина была заминирована фашистами. Это вот эти фашисты, прекрасные люди шли цивилизацию несли освобождение от совков проклятых что взяли могилу поэта заминировали как чудесно надо поплакать да да над разрушенными немецкими городами вот проклятый совок то есть видишь до какой степени ненависти доходит да к себе подобным ну к своим братьям насколько он не чувствует себя с ними единым с русскими Понимаешь? Это ж быдло, совки. А мы особые люди. Мы плачем над европейской культурой, расстрелянной, значит, совками. Угу. Виктор Гордеев, для фашистов это не аргумент. Они так и продолжают делить на людей и не человеков. Да? Да. И как только видите вот разделение на людей и нечеловеков. Он даже может не говорить ничего о своих политических убеждениях. Просто видите, вот этот страх ненависть на людей и не человеков. И кто у них люди? Конечно, только они с фюрером. А кто фюр? А вот он фюрер. Вот он фюрер, вы истинные арицы, а это не до человеки. Совки. Сталинистые. Либо внуки НКВДшников. Тот же так сказал. С сидела, полстраны храняла. То есть вот, вот эти все русачки, они почему ему ненавистны? Потому что они внуки этих НКВДшников, понимаешь? А его дед фашистом огурцы возил. В надежде на то, чтобы самому рожиться. Подкармливал фашистов, короче. Но виноват срален. Да, срален у него виноват. Джугашфиле, Эдуард Колесниченко пришел уставший я буду в эгоизм залипать к черту альтру о не скажите гендерный эгоизм он он не чужд альтруизма ты можешь быть кем угодно кем хочешь хватит быть самим собой будь тем кем хочешь понимаете вот даже альтруистом Хочешь альтруистным быть? Будь альтруистным. Да кто же тебе мешает? Боже ж ты мой. Ты настолько эгоистичен, что может быть альтруистом. Не вижу противоречий. Гендерный эгоизм ⁇ это единственное, что у него в противоположности. Ненависть к себе, то есть боевой ленизм. Когда он ненавидит оленей, он же ненавидит себя антагонизм гендерный эгоизм что боевой ленизм не забываем классику